друзья всем привет маленькая напоминалочка снова мебель установка петель а, вот смотрите видите я тут уже некоторые прикрепил Вон они, да? вот это вот оставил для примера осадочное отверстие вот они вот эти вот Производитель обычно делает разметку под вот, да, вот эти вот маленькие саморезики. иногда не бывает но ничего страшного чтобы ровно их установить, значит, вкладываем сюда, в эти вот в эти посадочные отверстия, вкладываем петли и второй дверью да, выравниваем по периметру, ну то есть, чтобы ровненько они стояли, подпираете вот так вот. Вот так вот, да. Дверь на дверь кладете, сюда вложив, уперев вот это вот все дело сюда в петли, в боковину петель торцом двери и все, у вас ровненько петельки стоят ну вот это я прищепками прижал чтобы она не ерзала дверь которая сверху, она скользкая вот. и нижняя дверь тоже скользкая ну и соответственно вот я тут уже повкручивал саморезы ну и вот вот так вот вкручивается и спокойно саморез ну, и соответственно вот они все установленные. маленький пример маленькая подсказка для тех кто не догадывается как ровненько их установить ну и соответственно потом меняется также уже вот эта вот дверь с установленными перекладывается сверху также поджимаются вот такие вот петли дурацкие кстати петли кто их придумал что за инженер это вообще ужас просто ну вот они вот сюда вот вкладываются вот, видите? и вот чтоб они в перекос не ходили не гуляли да просто подпираете другой доской ну можно не дверь дверью а планочкой такой под прижать и все можно и без этого когда разметка есть вот смотрите можно сразу но оно уведет у вас вот такой небольшой примерчик по установке петель. Потом вот а, с этими а, вот проушинами уже непосредственно вешается в шкаф, но ну, прикручивается. Некоторые отдельно снимают вот эти проушины, прикручивают их отдельно. А потом надевают уже непосредственно. Так что запоминайте, кто самостоятельно мебель решил собирать. Вот есть вот такие маленькие нюансики, маленькие секретики. Кому понравилось, оставайтесь со мной. Всем пока.